Друзья, пять минут о компании Краудван, и вы сами увидите все преимущества компании и почему вам здесь нужно обязательно быть. Шведская 100% легальная компания Крауд перенести в свой юридический адрес в Евросоюз, продемонстрировала свою прозрачность и открытость. Цель компании – создать глобальную систему партнерско-клиентских взаимоотношений с постоянным доходом, для каждого участника сообщества генеральный директор компании известный шведский миллионер Йохан Сталь фон Холштейн и сооснователь компании Йонас Эрик Вернер выбрали первые направления высокодоходный сегмент рынка — индустрия развлечений. Став партнерами компании, на любой вами выбранный пакет вы участвуете в распределении долей двух игровых бизнесов — Афилгоу и Микстере. Деньги поступают от действующих известных компаний, которые являются партнерами платформы AffilgO, такие как Кадера, Камон, Прингербэт, FBA, LTH и другие. Получив целевых клиентов 50% своей доходности они выплачивают в Affilgo. 80% денег идет на выплату. 40% ежеквартальный доход со владельцем компании. То есть нам, всем на полном пассиве 40% ежемесячный доход за клиентов по партнерской программе. Самый щедрый маркетинговый план компании Crowd1. Ваш моментальный доход. Первое. Объемный бинар 1 к 3. Получаем в 4 раза больше, чем в обычном бинаре. Одна выплата с короткой и 3 выплаты с большой ноги то есть отхода партнера на 99 евро получаем не 9 евро, а 36. Матчинг-бонус. 10% от всех доходов ваших партнеров по пятый уровень глубины. Это ваш растущий пассив. Бонус быстрого старта от 125 до 3000 евро в первые две недели. Стримлайн-бонус. От людей общего потока от 2,5 евро до 2,250 евро ваш еженедельный доход распределяется на доли, тем самым увеличивает количество ваших долей, которые вы сможете продать на внутренней бирже, заработать на росте цены или получать постоянно ежеквартальный доход. Выплаты идут на банковский счет и на биткоин-кошелек, на банковскую карту Union Pay. Подытожим, друзья. Шведская 100% легальная компания Crowdfund дает возможность заработать всем своим партнерам ежеквартальный доход, ежемесячный, еженедельный и моментальный доход. Деньги от международных товарооборотов от самых высокодоходных индустрий рынка. Вход в компанию от 100 евро доступен каждому. Рейтинг по от авторитетного источника Business Form пятое место среди самых топовых MLM-компаний. Самый щедрый маркетинговый план. Первая и единственная компания, меняющая мировую крауд-экономику. Мы имеем возможность зарабатывать в крауд от любого направления выбранного компанией. Идеи и принципы, концепция и стремительное развитие поражают своей глубиной и простотой одновременно. Друзья, если вы хотите зарабатывать постоянно, много и долго, то вы обязательно должны сегодня быть в Crowd One.